Стадии, на которой он находится, достиг такого уровня, когда просто так вас уже не отпустят. Функциональный характер репрессии предполагает э, зачистку полную. В России работать больше невозможно э, в легальном поле. Я сам вот живу в Москве, я не уезжаю из России, я жду, когда на меня заведут уголовное дело, и буду думать, что же мне делать, идти в тюрьму или уезжать. Если уж вы вовлечены были в оппозиционную политику, если вы остаетесь в России, то для вас форум – это во многом, так сказать, и механизм защиты. Кто-то не может позволить себе публичной активности от имени форума, опасаясь репрессий, но найти возможность контактировать с форумом, стать частью его работы, мне кажется, удастся всякому в той или иной мере, который позволяет обстоятельства, политические обстоятельства. кто имеет политический бэкграунд, просто так с режимом не договорятся, потому что функциональный характер репрессии предполагает э, зачистку полную. А с чем мы столкнемся в ближайшие э, эти шесть лет? Ни один нормальный человек не верит в то, что Путин уйдет в том или ином виде, но не уйдет. Значит, им надо будет придумать снова конструкцию. Мы будем этому свидетельствовать за 6 лет. Будут перемены такого рода, чтобы обеспечить и дальше несменяемость этой власти. Власть путинского режима и все, что мы под этим понимаем, потому что это не только собственно система власть, которая образует этот пресловутый вертикаль, но и вообще настроение в обществе это тоже очень важно. Сознание людей, которое сильно-сильно и сильно трансформировалось за эти годы, особенно последние. Обсуждать имеет смысл массовую трансформацию mm -hmm. этого сознания. Когда происходил слом начала 90-х, когда они платили зарплату, задержки, я сам был участником демократического движения, я же помню, как быстовали шахтеры в Кузбассе и так далее. Можно ли сейчас себе представить вот такую массовую забастовку с переходом к политическим требованиям, Отставки правительства, отставки президента и так далее. Нет, потому что не произошло вот этого массового, охватного, широко движения к тому, чтобы от социальных проблем перекинуть вот эту связь к проблемам политическим. Мы сейчас говорим о массовом сознании. Это только некое большое внешнее воздействие, которое покроет сознание всех людей. У Форума Свободной России стоит гигантская задача по, в том числе, изменению этого, этих настроений, потому что во многом на них базируется идеология и нынешнего режима. Форум Свободной России – это самостоятельная политическая субстанция, которая способна объединять людей по идеологическому признаку, а не по принципу суммы. Суммы хороших людей, как это часто бывает. Форум Свободной России, его органы – это в известности прорыв. Почему? Потому что работа строится из-за рубежа, к сожалению, потому что это вынужденная мера, поскольку в России работать больше невозможно э, в легальном поле. Организация во многом не связана, так сказать, репрессиями, которые обрушились на гражданское общество в России, и поэтому может действовать куда более свободно, чем если бы сейчас присутствовала в России какая-то часть организации или ее руководство, они бы находились в тюрьме. И поэтому, конечно, это гигантская задача по изменению сознания людей, в конечном итоге по разрушению этой системы власти. Путин режима Она, конечно, во многом является главной задачей формы свободной России и всех его структур, которые вот сейчас в стадии формирования находятся. Режим будет ветшать вместе со своим главным сюзереном. Он стареет, стареет режим, стареет все, что с ним связано. Омолаживания или прогресса в нем внутри для динамики нет. Он как бы не расположен в принципе к этому. Все, что касается российской власти, все самые худшие прогнозы почему-то всегда сбываются, вот что удивительно. Поэтому нужно готовиться к много более худшим последствиям этого шестилетнего срока. Проблема, которая не менее важна, и вот сейчас мы видим на глазах, она возникает, это внешняя проблема, потому что от санкций, от периода санкций, да, мы переходим к войне. Война это не обязательно, в буквальном смысле. Речь идет не о прямом боевом столкновении, война это будет более характерное слово, определяющие предстоящие годы, нежели санкции, по дефиниции которых прошли предыдущие шесть лет. Дело даже не в России, дело в главном бенефициаре системы в лице Путина, которая обратилась к методам войны от методов, так сказать, конфронтационного противостояния с Западом. Сейчас источника позитивных новостей, источника позитивных перемен искать не в чем, потому что репрессии фактически добивают остатки политической активности гражданского общества России. Сейчас период знаменован репрессиями, преследованиями и, конечно, сказать, сужением пространства гражданского общества – это определенно. Поэтому нужно вырабатывать сценарии, которые позволяют, во-первых, сохраниться, а с другой стороны – Создать некий иной полюс противопоставленной власти. И сейчас он, конечно, не может внутри России полноценно функционировать. Это, безусловно, вне ее пределов. В частности, вот здесь, в Литве, где проходит форум свободной России, такой полюс альтернативы может возникнуть, и мы очень на это надеемся. И он, как магнит, сможет притянуть к себе силы как внутри России, так и вне ее пределов. Оппозиция, принципиальная оппозиция режима заключается не в том, что вместо одних все один другие, мы хорошие, красивые, умные, профессиональные и так далее. В том, чтобы отменить эту схему, когда кто-то должен управлять кем-то. Надо, чтобы люди сами управляли своими делами, чтобы люди выбирали тех людей, кому они доверяют, кому они могут позволить принимать решения, общее решение, решение... У латыни это называлось республика общее дело. Эти направления, они по двум компонентам должны строиться внутри самой России, да, при всей ограниченности возможностей функционирования там политических структур того же Форума Свободной России, ну и смежных и союзных ему структур, конечно. Это поддержка протестной активности, препятствование по возможности так сказать, произвола и репрессиям, поддержка людей, активистов, особенно в регионах, кстати, потому что они находятся в тотальной изоляции. Мы видим последние так сказать, решения власти уже теперь после инаугурации, они все репрессивный характер носят. И в отношении наших участников, там вот Виктор Корп, например, в Омске, который преследуется по одной из статей Уголовного кодекса 282, по-моему, это же тоже показатель того, как власть позволяет себе действовать в отношении гражданских активистов. И, конечно, это информационная работа, потому что она сейчас сведена практически к нулю. СМИ они либо подконтрольны э, действующей власти, либо они маргинальны в силу того, что ограничены в своих возможностях предельно. И их ограничивает. Это тоже результат давления власти. Главное, что продает сегодня государственная медийная машина всей стране, это цинизм и безответственность. И теории заговоров. Если во всем виноваты масоны ЦРУ, э, Горбачев и инопланетяне, то вы на это никак повлиять не можете. Значит, вы сидите дома, не голосуете, если надо, мы за вас проголосуем. И самое главное, верите, что все всегда делается не просто так, а поэтому ничего изменить нельзя. Что касается вне пределов России, там, где возможностей куда больше, конечно, главным приоритетом должно быть взаимодействие с и политический обмен, я бы его вот так назвал, с структурами, субъектами международной политической деятельности. Те, кто формирует санкционную политику, те, кто отвечают за давление, в смысле, прав человека, политических свобод, это международные правозащитные организации, международные организации, в которых состоит Россия еще пока, там в системе Совета Европы и так далее. И так далее, чтобы они, так сказать, оказывали это давление для того, чтобы, ну, хоть как-то приостановить этот каток функциональных репрессий. Ответ на то, что делать в рамках короткого выступления, надо ликвидировать президентскую власть. Россия должна стать конфедерацией, не федерацией. От начала маятник должен шатнуться в сторону конфедерации, ну а дальше, кто хочет, соединяется в федерацию, кто не хочет, становится самостоятельными странами. Должна быть в России парламентская республика во главе с премьером исполнительной власти, которая избирается в парламент. Это первое. А второе, это то, что Россия должна стать безъядерным государством. Россия должна отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке. На сегодняшний момент Россия единственный, Субъект на мировой арене, который реально может использовать ядерное оружие первым, единственным, представляя собой чудовищную, гигантскую угрозу для человечества. Нужно вырабатывать программу будущего, будущих изменений, потому что часто упрек в сторону оппозиции звучит так, что конструктивной программы там нет. Это неправда. Это всегда был, кстати, неправдой, потому что всегда кто-то чем-то недоволен. Многие считали обсуждение России после Путина неким схоластическим разговором. Другие говорили о том, что это не первостепенная задача, вы... Легко решить, что будет потом, вы решите, что делать сейчас. Но дискуссии, которые идут э, в рамках э, идущих раз в полгода форумов, они, собственно, этот абрес будущей России, они же рисуют. Потому что разнонаправленные силы от э, лево-либералов и до кончая националистами присутствуют на этих мероприятиях, э, выражают э, свой взгляд на вещи, дают им оценку. И это уже дискуссия предельно плодотворная. Просто ее нужно правильно организовать с точки зрения аккумуляции этих всех идей и как-то вырабатывания единственных ну, квази программного документов. Так что мне кажется, эти три вещи внутри самой России, значит, вне ее пределов, о чем я сказал, и стратегии, когда мы говорим о программе, вот это главные приоритеты. Что, прошу прощения, объединяет людей вот в этом зале? Обостренное чувство справедливости. Потому что то, что происходит на родине неправильно с нашей точки зрения. Это касается кого-то, кого-то затронуло личную семью, у кого-то профсоюзы, кто-то считает неверным целым национальную политику, кто-то в своем городе. Обостренное чувство справедливости и обостренное чувство права, что так делать нельзя и надо делать по-другому. Что касается специалистов, Андрей. профессионалов, спецов, это дело доживное. Вот что является действительно редкостным ресурсом – это особое отношение к праву, потому что главное, что нам нужно сделать в нашей стране, это восстановление права. И вот именно ради этого собирается и Форум Свободной России, и в конечном счете, когда мы будем делать, будем заменять этот режим, мы идем не для того, чтобы заменить плохих управленцев на хороших управленцев, которые будут по-другому перераспределять деньги. Нет, мы идем для того, чтобы заменить саму систему для того, чтобы это было правильно, чтобы это было справедливо, и для того, чтобы люди сами принимали решения за себя, за своих близких и за свою страну. Есть две стратегии – держаться до последнего или же сразу уезжать. Вот я придерживаюсь первой, и мне все-таки кажется, возможности не исчерпаны во вторых сказать, чем больше будет все таки людей держаться вместе и сторонников форума свободы россии и те кто за ним наблюдает за его деятельностью тем выше наши шансы создать хотя бы какую то мультиячейку людей внутри россии которые противостоят этому когда исчезнут и эти люди уже не останется ничего бороться будет некому и в этом смысле, конечно, люди, которые рассчитывают не на тихое прозябание, которое им отведет, возможно, власть там, милостиво сверху, да, а все-таки намерены бороться, им важно объединяться вокруг таких организаций, как Форум Свободы России. Других организаций практически не остается. Не остается, да, мы знаем, так сказать, о героической активности сторонников Алексея Навального, многих других, но это все уже люди, которые сидят по тюрьмам, и наша задача в том числе объединяться, того, чтобы помогать им. В этом смысле союзные отношения такого рода с э, такими силами внутри самой России, они бесценны. И мне кажется, форум претендует на некую объединяющую роль. У форума даже есть шанс так сказать, сделать то, что не удалось сделать ни в свое время Движение Солидарности, я в его руководстве стоял, ни КСУ, оппозиции, вы знаете, как он был разрушен. Этот шанс надо использовать, обойти его, так сказать, пройти мимо, было бы слишком дорогой ценой, которую придется за это заплатить.